Вас приветствует магазин спорта Extreme Bike. Сегодня поговорим про необходимый аксессуар для вашего велосипеда, который поможет вам чувствовать комфорт во время катания. Это подфляжник под флягу. Фирма XLC, модель называется Anor 9. Самый подфляжник выполнен из алюминия, очень прочный материал, все необходимые выемки для, для того, чтобы удержать флягу. Все, все присутствуют. Весит он всего лишь 24 грамма. Выпускается данный подфляжник в двух цветах. Черный и белый. У него есть специальная резинка, чтобы не царапать флягу и для того, чтобы ее плотно удерживать внутри. Есть все необходимые крепления в комплекте, чтобы поставить подфляжник на вашу раму. Очень удобный подфляжник. Рекомендую. Он не, не очень дорого стоит и будет украшать вашу раму, так как он тонкий и очень изящный. Заходите к нам на сайт, выбирайте подфляжники, которые подходят к вашей раме велосипеда www.bibike.com.ua и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.